Народ, всем привет, добро пожаловать на данный видос. Сегодня я расскажу, как эту замечательную игру перевести на русский язык. Никаких программ ставить не надо, достаточно написать два символа в одном из файлов игры. Смотрите все, пожалуйста, все на русском, все переведено. Умение, все переведено. Соответственно, даже если зайти в настройки игры, здесь также на русском языке. Переведено не все, где-то приблизительно процентов, наверное, 95, если не больше. Русского языка. И сейчас объясню, как это сделать. Делается все очень просто. В пару кликов. Никаких сложностей здесь у вас не возникнет. Но перед этим хотел бы сказать, что многие пророчат, что это убийца игры. Так как калибр выходит в Steam. И эта игра выходит в Steam. Все, она убьет калибр. Люди уйдут из калибра. Если честно, нет. Я поиграл, да, прикольно. Но это не лучший калибр. Как лично, по крайней мере, для меня. Есть вещи, которые я отсюда хотел бы перевнести в калибр. Это да. Но уйду ли я из калибра в эту игру? Кстати, если хотите, чтобы я постримил, можно постримить, можно поиграть, но калибр всегда останется, в ближайшее время точно, останется основным материалом на данном канале. Ну давайте перейдем к переводу данной игры. Кстати, с вас лайки, если понравилось. Смотрите, все очень просто. Мы заходим в папку на диск C, в папку Пользователи, либо у вас она называется User. Там мы находим э, название вашего компьютера на вашу учетную запись. У меня это демон. Далее мы находим папку AppData. В папке AppData находим файл Local. Затем перемещаемся вниз. Находим название нашей игры Violet Experts. Папка Save. Папка Config. Мы уже почти близко. Мы уже, уже, уже финальная точка. Здесь мы находим папку Option Setting. Документ XML. Открываем его при помощи блокнота. У меня он заранее уже открыт. Буквально секунду. Так, открываем. Что мы здесь видим? Мы находим вот эту вот строчку. Language Valley. И ниже будет Target Language. Это все лишь две такие строчки, где упоминается Language. Вы не ошибетесь. Находим вот эту вот строчку. У меня было написано вот так. Соответственно, у меня стояли просто кавычки. У некоторых здесь может быть написано in. Соответственно, что это английский язык. Что нам надо сделать? Мы просто дописываем ru. Соответственно, сохраняем. Все. Больше ничего делать не надо. Перезапускаете игру. А точнее, это делайте, когда игра вас выключит. Соответственно, выключаете игру, и у вас вот это все замечательно находится на русском языке. Вот этого не хватает в игре. В общем, обзор данной игрушки мы обязательно на канале сделаем. Но я надеюсь, данное видео вам поможет как минимум опробовать данную игру и поиграть в нее, если вам, конечно, понравится. Пока это все равно лучше. Как-то роднее. Ну а с вами был Димон. Надеюсь, видео понравилось. Все. Пока-пока. Увидимся в Калибре на полях сражений.